Приветствую всех выживших! В этой серии уроков, мы будем создавать систему взаимодействия с предметами, а именно подбор предмета, его использование, или же размещение его на сцене. Здесь я буду использовать проект передвижения персонажа, который можно скачать, у меня на канале. Первое, что нам понадобится, это само взаимодействие, которое мы реализуем нодой Sphere Trace by Channel. Создаем новую функцию, которая будет отвечать за проверку предметов в центре экрана. Для начала определим точку, из которой мы запускаем проверку, это локация камеры нашего персонажа. Дальше нам нужно определить длину нашей проверки. Для этого нам нужно взять forward vector, умноженный на нужную нам длину, плюс world location нашей камеры. Таким образом, мы запускаем проверку всегда в ту сторону, куда смотрит камера. Давайте добавим те ссылки на блупринты или компоненты, которые наша проверка будет избегать. Обычно это персонаж и его элементы, оружие, экипировка и так далее. Нам понадобится создать блюпринт-интерфейс для того чтобы мы могли передавать данные между игроком и предметами не прибегая к кастам, так как каждый каст имеет особенность храниться в памяти, в отличие от интерфейса. Создадим сразу функцию Interact, в ней, на вход, нужно будет подать ссылку на игрока, в моем случае, это Gameplay Player. А в Project Settings, нам нужно добавить новый канал коллизии, для того чтобы мы наверняка взаимодействовали только с мешами, которые блокируют этот канал. Радиус я выставлю 5, раскрываем информацию по попаданию трейса, также установим бранч, на то попал ли трейс в нужный нам канал. После чего вызовем проверку на наличие интерфейса в предмете. Установим функцию на тик, так как нам нужно проверять это все каждый кадр. Трейс работает. Давайте создадим базовый класс предметов, с которыми мы будем взаимодействовать. Добавим в него интерфейс, а также добавим статик меж, тот, что мы будем отображать на сцене, и скелетный меж, на котором можно будет проиграть анимацию при использовании. Я импортирую статик Mesh для того, чтобы видеть на сцене наш предмет. Не забываем про настройку коллизии у Меша, так как по умолчанию наш канал игнорируется. Давайте проверим, сталкивается ли наш трейс с предметом. Все работает. Теперь запишем предмет в переменную, для того чтобы мы могли обращаться к нашему предмету на сцене. На клавишу «Е» e я возьму ссылку на предмет и вызову функцию нашего интерфейса. Ну а в самом предмете я вызову соответствующий ивент, и пока что давайте на нем сделаем дестрой для проверки. Давайте будем прикреплять меж к сокету на нашем персонаже. Я создам переменную, так как у разных предметов может быть разный сокет. Крепить будем к компоненту, это наш межперсонажа, но прежде укажем ссылку на сам блюпринт. Устанавливаем параметры. Не забываем сослаться на блюпринт игрока при нажатии на клавишу. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, увидимся в следующей серии.